с вашего позволения, пропущу э, ту водную, которую сейчас, мне кажется, не, не знает только человек, которого там достали из анабиоза, о том, что у нас происходит в мире, что у нас происходит в стране, э, сколько у нас человек э, уже заражено вирусом, в том числе и сколько у нас было заражено вирусом за вчерашний день, и то, почему мы э, все-таки э, работаем не из офиса, а из дома. Но я еще одну вещь хочу сказать. Знаете, мне вот, не только мне, многим экспертам кажется, что вирус-то мы переживем, в этом сомнения нет. А вот привычка работать из дома для многих останется. Потому что предприятия экономят на аренде офисов, люди... И я думаю, многие из вас это почувствовали, экономят свои нервные клетки, особенно те, кто живет достаточно долго. Потому что дорога до дома в тесном контакте с незнакомыми нам людьми – это такая штука достаточно нервная. Вот и приезжаешь, как выжатый лимон, ты да уезжаешь часто, в общем. Приезжаешь домой тоже никакой, нужно успеть отдохнуть, ехать домой. Поэтому сейчас компания компании налаживают работу из дома в авраальном режиме. Но сработаются, наладится и, с уверенностью, со временем это станет совершенно стандартным, нормальным способом работы. Вот И, собственно говоря, моё, мой вебинар, то, что я сейчас хочу рассказать, это, собственно говоря, и посвящено тому, каким образом... Можно наладить, можно наладить работу из дома а с помощью нашего продукта под названием RUTOKEN VPN. Ну, я думаю, вот этот слайд о том, кто такая компания Актив, что мы производим. А производим мы, в частности, вот такие замечательные криптографические и не только криптографические токены и смарт-карты. Вы все знаете. Единственное, что мне хотелось бы сказать на эту тему, напомнить, что очень часто токен становится синонимом электронной подписи. А это не так. Токен это еще и двухфакторная аутентификация. Токен это еще и хранение критически важной информации. Это компонент документа оборота и так далее и тому подобное. И вот об одном из аспектов использования токенов мы как раз на нашем с вами вебинаре и поговорим. Так, какие проблемы поджидают всех тех, кто, кого предприятие быстро отправило работать из дома, но при этом не подготовилось с точки зрения защиты данных. Значит, данные передаются теперь уже не внутри организации, а по публичным каналам, значит, эти данные могут быть перехвачены и проанализированы. Есть достаточно простые инструменты, они называются сниферы. Они входят в состав такой общеизвестной, общедоступной операционной системы Kali Linux, которая просто набита разными инструментами по взлому. Это называется Penetration Testing, то есть тестирование на, на проникновение, но все, чем можно тестировать, можно реально взламывать. Там можно перехватывать чужие пакеты, можно анализировать, получать доступ к этим данным. Плюс, если хакер попадется совсем ушлой, то он в любой момент может взять и поменять передаваемые данные, то есть бухгалтер отправляет данные, платежку на перевод денег на один счет в процессе, Передачи номер счета меняется, и эти данные, эти деньги уходят на счет совершенно другого человека. И, наконец, последнее. Пароль. Когда мы все сидим в офисе, прекрасно видно, кто за какой компьютер сел. И если вдруг придет какой-то совершенно человек с улицы, который пусть пароли узнает, то он будет быстренько разоблачен, у меня спросят кто-то такой. А вот если люди работают из дома, и пароль, который, которым пользуется легальный сотрудник, был перехвачен, каким-то образом либо через вот этот вот сетевой снифер, либо просто где-то его подсмотрели, то злоумышленник может работать от имени легального пользователя сколь угодно долго. Больше того, если вдруг злоумышленник украдет какие-то данные, то легальному пользователю будет очень тяжело оправдаться и доказать, что это не он, что он ни в чем не виноват, что он действовал исключительно в интересах предприятия. То есть критически важно понять, что знание пароля – это не то же самое, что и сотрудник. Знать пароль может кто угодно. И пароль… Проконтролировать, что кто-то другой узнал пароль, невозможно. Собственно говоря, как защищаться? Во-первых, все передаваемые данные нужно на клиенте шифровать, на сервере внутри организации расшифровывать. Таким образом, соответственно, передача становится безопасной с точки зрения кражи данных. Второе. Как только мы каждый передаваемый пакет подписываем электронной подписью, мы тут же можем не бояться, что данные в процессе передачи изменят, потому что там электронная подпись будет проверена на сервере, принимающем данные. И если она не совпадает, то, значит, данные были в процессе изменены. И последняя защита от кражи паролей. Каждому сотруднику выдается вот такой вот, например, токен, который является по факту его личным паспортом. Это является первым фактором аутентификации. Второй фактор ⁇ это ПИН-код, который открывает доступ к памяти данного токена. Человеку необходимо подключить токен к компьютеру, ввести свой ПИН-код, и только после этого он получает доступ. Вот с помощью этой двухфакторной аутентификации и реализуется эффективная защита. Если токен будет украден злоумышленником, то злоумышленник не знает пин-код. Если злоумышленник узнает пин-код, то без токена ему ничего это не даст. И если даже вдруг специально будет охота на конкретного пользователя, перехватят его пин-код, украдут его токен, то человек поймет, что у него токен украден, тут же сообщит об этом администратору своей организации и тут же будет заблокирован данный токен. Ну, на самом деле сертификат на данном токене, но ну, можно упрощенно сказать и так. Таким образом, двухфакторная аутентификация является очень-очень-очень надежным способом. Все вместе это VPN, Virtual Private Network, или по-русски виртуальная частная сеть. Это защищенный канал от клиента VPN на сервер VPN. Давайте посмотрим, как это работает. Вот у нас есть сеть предприятия. В ней есть роутер, как общая точка входа извне, из внешних сетей, из канала интернет. И есть сервер VPN. Когда данные приходят с клиента VPN, они приходят на роутер, и роутер их передает только на сервер VPN. На сервере VPN данные расшифровываются, проверяется их электронная подпись. И только после этого они передаются внутрь сети предприятия. То есть у злоумышленника просто нет никакой другой возможности попасть в сеть предприятия, кроме как через сервер VPN, который проверяет процесс аутентификации с помощью токена. Что предлагаем мы? Мы предлагаем использовать для организации такого безопасного доступа root VPN. Когда root VPN создавалось, мы исходили из того, что на рынке таких VPN достаточно много, они разные есть, они есть и встроенные в роутеры, они есть продающиеся как отдельное физическое устройство и большие мощные, есть программные и так далее и тому подобное. Значит, из чего мы исходили? Первое, VPN-сервер должен Просто и быстро развертываться, потому что всякие там мощные и тяжелые плавенцы, их устанавливать нужно несколько дней. Просто из-за того, что это сложная штука. Вторая. VPN должна просто настраиваться, чтобы при необходимости ее можно было бы развернуть меньше, чем за час, а то и быстрее. Дальше. Необходимо снизить нагрузку на администраторов организации. Таким образом, пользователи должны иметь возможность самостоятельно настраивать свое собственное подключение к VPN, если им, конечно, разрешено подключаться. Далее, обязательно должна быть двухфакторная аутентификация. И для этой двухфакторной аутентификации используются наши токены, Линейки RUTOKEN ACP. Вот это вот RUTOKEN ACP PKI. Может быть использован RUTOKEN ACP2.0, RUTOKEN ACP20, RUTOKEN ACP Flash. Если используется вариант RUTOKEN ACP Flash, который обладает своей собственной памятью, памятью то туда же можно записать клиент и запускать его после этого на любом ПК прямо с клиента без необходимости предварительной инсталляции. Итак, на тему потребительских свойств нашей VPN. Поставляется она в виде виртуальной машины. Мы предлагаем три системы виртуализации. Это либо Microsoft Hyper-V, либо это VMware, либо это Oracle VirtualBox. Мы готовы предоставить виртуальную машину для любой из этих трех систем. Интерфейс для настройки администрирования простой и лаконичный. Там оставлены только те задачи, которые действительно нужны для основного функционала настройки удаленного доступа. Ну, тут можно говорить сколько угодно, что все это просто, там легко и так далее. Я чуть позже буду показывать, как это все работает, поэтому вы сами сможете убедиться. Портал самообслуживания, который позволяет вашим сотрудникам самостоятельно создавать сертификаты, конфигурации для подключения. Ну и про использование токенов, протокола для двухфакторной аутентификации я уже сказал. Как настраивается сервер? Вначале разворачиваете виртуальную машину для одного из гипервизоров. Ну, сколько это займет у вас времени, это уже, собственно говоря, относится к сложности вашей инфраструктуры На том видеоролике, который есть на нашем лендинге, посвященном ROTOKEN VPN, там есть инструкция по установке и настройке Oracle VirtualBox, как бесплатной системы, бесплатного гипервизора. Тут все зависит, собственно говоря, от того, насколько мощный компьютер вы хотите отдать для VPN-сервера, и от того, есть ли у вас уже развернутая система э, виртуализации. Чем больше ресурсов вы дадите для э, сервера, для гипервизора, для виртуальной машины, э, сервера RUTOKEN VPN, тем большее количество пользователей одновременно смогут подключаться к сети вашей организации и активно работать. Окей, okay. далее вам нужно будет указать имя вашей организации и используемость стек-алгоритмов, это либо RSA, либо ГОСТ. Настроить параметры сети, настроить маршрутизатор, это то, чего мы не будем с вами касаться в процессе данного вебинара. Я не буду вам показывать, как настраиваются ваши маржетизаторы. То есть маршрутизатор должен быть настроен таким образом, чтобы весь приходящий извне трафик в сеть компании приходил только на сервер VPN. А далее надо, при необходимости, если у вас есть AD, или если вы хотите настроить эту интеграцию, настроить интеграцию с AD. Ну и, наконец, добавить пользователей, которые Будут иметь право на удаленное подключение. В ряде компаний, возможно, еще потребуется какая-то бумажная работа. Например, у нас такая есть, когда сотрудник, подключающийся удаленно, подписывает определенные бумаги о том, что он обязуется работать, соблюдать определенные правила при удаленной работе и не подвергать сеть безопасности, э, не, не подвергать pardon, сеть, сеть предприятия опасности. Вот. Но это уже, опять же, каждая компания решает такие вопросы по-своему. Это не относится к техническим вопросам. Давайте, собственно говоря, посмотрим, как все это работает. Я не стал запускать здесь ни видео, ни живую демонстрацию, пошел со скриншотами, но, поверьте, вы практически ничего не теряете. То есть, ничего, что было бы скрыто за вот этими скриншотами, здесь не будет. Итак, нужно указать название компании, Название компании будет помещено в сертификат. То есть, как работает вообще Rootoken VPN? Создаются для каждого пользователя сертификаты. Сертификаты помещаются в хранилище сертификатов и на токены. Сертификаты подписываются корневым сертификатом центра сертификации, который, является, который работает на сервере Rootoken VPN. И вот для этого центра сертификации Корневого вы должны указать название компании. А дальше выбираете инфраструктуру открытых ключей, либо это RSA, либо это GOST. Все зависит непосредственно от ваших желаний. Единственное сразу, если вы хотите, чтобы серверная Серверная библиотека, которая обеспечивает взаимодействие ГАСТОВ, она в настоящий момент не сертифицирована, но есть сертифицированные токены, поэтому вы можете получить сертифицированную криптографию на стороне клиентов, если приобретете токены RUTOKEN CP210, либо RUTOKEN CP2.0. ГАСТОВ. Далее идет настройка сети. Здесь нужно указать IP-адрес непосредственно VPN сервера, который вы потом укажете до роутера, маску под сети, шлюз и DNS-сервера. Далее указываете параметры этих директорий. На этом здесь все понятно и без каких-то комментариев, адрес контроллера домена, имя домена, логин и пароль пользователя для доступа к.. Для того, чтобы оттуда можно было бы считать информацию. Дальше нужно добавить пользователей. Чтобы добавить пользователей, мы можем воспользоваться либо кнопкой «Локальный пользователь», тогда нужно будет просто ввести логин и пароль. Ручную. либо кнопкой импорта из Active Directory, тогда мы выбираем конкретных пользователей из AD, которые будут добавлены в этот список, пароли будут взяты автоматически из AD. То есть еще раз, вот этот вот список, это список тех пользователей, которые в настоящий момент имеют право на удаленное подключение к серверу RUTOKEN VPN. Извини. Для этих пользователей вы можете создать сертификаты, но мы посмотрим сейчас немножечко на другую возможность, на возможность самостоятельно пользователям самим создавать эти сертификаты. Не менее важная вещь, чем настройка сервера, это настройка клиента. Почему? Потому что, когда настраивается сервер, тут хотя бы есть квалифицированные админы, более-менее квалифицированные, там более или менее квалифицированные. А клиент может настраиваться уже в тот момент, когда человек, прихватив, конечно, токен с собой, ушел работать домой. Либо у него сломался рабочий компьютер, либо у него вообще рабочего компьютера мобильного нет, ноутбука, и он дома со стационарного компа пытается что-то настроить. Этот стационарный комп он не может привести в организацию, чтобы мы его там настроили. Короче, я веду к тому, что клиент должен быть настолько простой, чтобы его человек мог настроить самостоятельно, без какого-либо ассиста, без какой-либо помощи со стороны системного администратора. значит Как все это делается? Для начала... Необходимо подготовить токен, записать туда сертификат. То есть для этого нужно войти на панель самообслуживания, находясь еще внутри сети организации, ввести имя и пароль, который были заданы ранее, либо который э, находился в АД, подключить токен к компьютеру, ввести пин-код от этого токена, подождать, пока сертификат будет сгенерирован. А дальше нужно просто скачать клиент с нашего сайта и установить. Как это происходит? Значит, Вот внешний вид кабинета пользователя. Здесь, как видите, два варианта есть. Слева это когда компьютер ноутбук, сертификат, записывается, сертификат и конфигурация записываются на токен. Второй вариант – это когда у вас планшет или смартфон, но вы все равно можете подключаться к серверу ROOSTOKEN VPN. При нажатии на кнопку справа будет подготовлен файлик, который нужно будет записать на планшет или смартфон, и дальше его открыть из клиента. Этот вариант мы рассматривать не будем, но, собственно говоря, отдельно про него можно будет поговорить. Кстати, обращаю ваше внимание, вот там на самом верху есть кнопочка «Загрузить VPN-клиент», его можно грузить оттуда, либо у нас на сайте, например, лендинга есть соответствующая ссылка, его можно загрузить оттуда. Нас интересует вот эта вот кнопка, кнопка «Подготовить USB-токен», то есть токен у нас в данный момент вот. вот. А при нажатии на кнопку нам предлагают выбрать, какой конкретно ключевой носитель мы хотим использовать. Нажимаем здесь на кнопку «Выбрать» рядом с нашим токеном, если несколько. И после этого, я вот даже здесь не стал делать дополнительный скриншот, но фактически после этого э, у нас будет создан сертификат, записан на токен. Токен можно выдернуть, прийти домой, зайти на сайт rutokenvpn.ru/client, Вот здесь видно в заголовке выбрать клиент, для какой операционной системы вы хотите, для Windows или для MacOS, скачать его и подключиться к серверу. Подключение к серверу вообще простой процесс. Нужно воткнуть токен, запустить клиент, VPN, ввести пин-код токена, чтобы разблокировать доступ к этому токену. И все, и подключение установлено. Как только токен будет отключен, выдернут из гнезда, подключение будет автоматически разорвано. То есть если вдруг токен украдут, то человек не, не сможет не узнать об этом факте. Как это происходит? Вот здесь я токен воткнул, клиент запустил, у меня, видите, так получилось, что несколько сертификатов мне предлагается выбрать, какой я хочу. Я выбираю последний, нажимаю на кнопку «Установить соединение». Мне дальше необходимо ввести пин-код устройства, я его ввожу. Кстати, необходимо обязательно либо при выдаче токена, либо проинструктировать сотрудников поменять пин-код со стандартного, которому он идет, с нашего сборочного производства, на какой-то нестандартный, уникальный. Потому что если пин-код стандартный, то, украв токен, злоумышленник все-таки тут же мгновенно получит доступ к сети предприятия. Обязательно должен быть уникальный, неизвестный никому пин-код. Все, соединение установлено. Делать больше нечего, можно работать. К чему я все это вел? И все это рассказывал. Понимая, как нелегко сейчас нашим компаниям адаптировать своих сотрудников к работе из дома, причем потребность эта возникла более чем экстренная, мы приняли решение провести вот такую вот акцию. И вот этот вот сервер RUTOKEN VPN мы отдаем в комплекте с 5 или 10 токенами RUTOKEN cp -PKI которые мы в свою очередь продаем по специальным ценам 1395 рублей за один токен. Если вам необходимо больше токенов, то оставшиеся токены приобретаются по стандартным ценам, которые есть на текущий момент в нашем прайс-листе. Если вам по какой-то причине нужен не RUTOKEN ACP PKI, а на cp 2100 или RUTOKEN CP2.0 или любой другой из семейства RUTOKEN ACP. А, например, вы этот же токен хотите использовать еще и для ГОСТовской электронной подписи. То никаких ограничений вы можете приобрести от 5 токенов по текущим розничным ценам, и мы вам, соответственно, предоставим сам сервер токен VPN для необходимой вам системы виртуализации. Можете обращаться непосредственно ко мне, для этого, собственно говоря, мои контакты здесь присутствуют, мой первый верхний e-mail и мой последний нижний номер телефона. Так, по вопросам, которые вы задали, запись будет доступна вебинара, чтобы цифры не списывать. Да, запись будет доступна, вы сможете с ней ознакомиться. Куда еще вас хочу пригласить? Вот. Здесь уже был опубликован, была опубликована ссылка vpn.ru. Те, кто там не был, очень рекомендую туда сходить посмотреть. Это наш промо-сайт, посвященный конкретному продукту в общем этой акции в частности. Там есть замечательный ролик, который показывает, как быстро и просто необходимо поставить сервер RUTOKEN VPN. Там рассматривает система виртуализации VirtualBox, как я уже сказал, причем от момента скачивания. По вопросу, клиент VPN записан на токене или надо ставить его на ПК? Если у вас RUTOKEN ECP Flash, который обладает память, то вы можете записать клиент непосредственно на токен. Если у вас любой другой токен, линейки линейке цп PKI 2 20 3000 то у него такой памяти просто нет и его можно ставить и нужно ставить на пока единственное что могу сказать в качестве плюса что вам не нужно ничего настраивать то есть вы куда пришли вы быстренько поставили этот самый клиент воткнули токен поработали выдернули и все Добрый день, как с мониторинга, например, Zabbix. Есть готовые шаблоны. Мы поддерживаем шаблоны мониторинга, которые поддерживают OpenVPN. У нас есть соответствующая совместимость. И если OpenVPN поддерживает, то вы это сможете без проблем настроить. Токены, которые уже есть в организации, можно использовать для авторизации. Да, Можно. Можно, безусловно, главное, чтобы там осталось место еще на один сертификат, и обязательно, чтобы это не был ни S, ни Light, ни на других производителей. S и Light не содержат криптографического ядра, поэтому их использовать для данных целей, двухфакторной аутентификации, невозможно. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте я для экономии, может быть, трафика выключу сейчас камеру, чтобы звук стал получше. Еще раз, нельзя использовать для двухфакторной аутентификации совместно с RUTOKEN VPN токены RUTOKEN S и RUTOKEN Lite. Это токены без криптографического ядра. Там только хранилище, защищенное хранилище данных. Любые другие токены с криптографическим ядром вы использовать можете. Так, снова есть интеграция. А какая интеграция в данном случае э, необходима? Ну, я уже сказал, что мы, поскольку это все сделано э, как бы поддерживает... А, интеграция с Active Directory. Из коробки нет. Из коробки мы поддерживаем взаимодействие только с Active Directory. С здесь возможно придется там, выгружать файлы, смотреть, как можно загрузить вручную. Либо вводить по одному чеку вручную через нажатие кнопок. По акции какие токены идут, форм-фактор полноразмерный или микро? Форм-фактор полноразмерный точно, но вы напишите, мы посмотрим, возможно и микро можно будет тоже по сниженным ценам. Так, ну, давайте ждем еще минуту, если вопросов не будет, тогда на этом закончим. А, ну, для заказа а, есть два варианта, либо пишите напрямую мне по вот тому e который есть, а, либо заполняете форму заказа на сайте rutokenvpn.ru. Тут все зависит от вашего желания. Давайте попробую еще раз включить камеру. Вроде бы с каналом стало все хорошо. Ну что же, тогда я хочу пожелать, пожелать вам всем безопасной работы. И в плане нашего страшного вируса, и в плане информационной безопасности, чтобы здоровье вас, ваших сотрудников, и безопасность, IT-безопасность вашей организации были бы одинаково неприкосновенны. Мы сможем помочь вам со, вторым, со, со, со второй частью, то есть с IT-безопасностью. Помните, что токены ⁇ это не только электронная подпись. Ну и много-много-много-много другого функционала, когда ваши сотрудники вернутся в офис, те, кто вернется, вы сможете использовать эти токены для двухфакторной аутентификации. Можно это использовать для юридически значимого документа оборота внутри организации. Я думаю, что в ближайшее время мы про это расскажем. В общем, здоровья вам, безопасности вашим сетям, вашим хранилищам данных, вашим организациям всего вам хорошего и мы веримся что все будет хорошо